Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Решили записать для вас небольшой такой вот видеоролик. В общем, находимся сейчас на природе. Поехали сегодня... У Лизы было день рождения. Поехали на дайвинг. Она ныряла, там смотрела на щук, на рыб разных. Вчера прыгала с парашютом. Я решил сделать вот такие вот подарки. А сегодня мы вот так вот не нежданно-негаданно просто решили остаться в лесу. Потому что, же вы понимали, я пока сюда ехал, я себе всю подвеску в машине убил. Я думаю, ладно, уже хрен с ним. Останемся тут немного, короче отдохнем, разгрузимся, чтобы потом уже результаты были получше. Сейчас мы, короче, смотрите, какой бомбезный сделали плов. Просто бомбезный, он не слипся. Если вам кажется, что он слипся, можете протереть глаза, и он уже кажется не слипшимся, потому что у меня именно так это все работает. Смотрите, какой у нас замечательный треногачек. Состоит из трех палок. Раз, два, три. Тут у нас подвязка, такой крюк. Хорошая штука. Мы приехали такой вот штуку, березовая роща красиво, есть у нас такой вот домик Сейчас такой вот быстрый гайд по нашим короче, вот этим вот месту жительства на сегодня, тут у нас такая вот беседка беседки у нас лежат не имею обязательно тут у нас лежат грибы лисички боровички это лиза нашла это лиза нашла я нашел два вот таких вот больших немного черевывым но ничего страшного вот вы думали мы тут знаете трейдеры там все время за компьютерами сидят надо тоже развлекаться вот среди какие просто замечательные лисички купили такие вот ножик тупой затащили хороший и вроде бы больше тут особо по нашему столу ничего не показать такие вот ложки купили вы думали, что мы мало едим? Нет, едим мы много, это по моему лицу точно видно. Вот свечка, чтобы мы кайфовали. В общем, сидим, ля, ты что? Тут, конечно, красота будет. В общем, все. По нашей беседке, там у нас лежит мусор. Это у нас палатка. По палатке что? Смотрите, что у нас в палатке. Знаете, вот как снимают там челленджи, что-то вот это вот. Это в рюкзаке. У нас в палатке лежит надувной матрас, лежит вот такой вот плед. Чтобы вы понимали, зашли в фикс прайс, думали купить билет, купили. Как вы поняли, мы сегодня будем спать, кайфовать. Тут, кстати, нету комаров, и это очень классно, потому что мы вот куда не ходили, везде комары, их полно. Я такой думаю, что купить на день рождения? Я открываю ее список на целей и думаю, а как сделать так, чтобы она быстро выполнила цели? И вот, я затрю прыгну с парашютом, думаю, ок, легкий подарок. Понырять с дайвингом, ок, легкий подарок. Вот так вот ребята выполняются цели, а вы думали, там что-то надо... У нас уже походу плов сгорел, мы уже просто второе видос записали, лизе на канал, а потом мне и тут ради кадра, ля, ля просто, гибло, красота, ты жоль, ля. Мы тут так чисто хотели показать, что типа, во, можно классно отдыхать, не ездя там куда-то за границу, а то за границей, конечно, классно, да, но не менее классно тут тоже кайфово там знаете за границей все-таки вот я хочу там вот это э, синее озеро да тут вода прозрачнее я вон блин в море плыл глотнул воды там вот, вода соленая мне ну короче кто выкупает тот выкупает кто не выкупает тот не выкупает вот отдыхайте кайфуйте в этой жизни надо тоже уметь отдыхать что все время бежишь за деньгами он эти деньги взят бежишь бежишь а там пах смерть могилах и все а жизнь прошла поэтому отдыхайте и живите последний вопрос на который жду ответ в комментариях сколько часов в день вы живете так ребята появилась еще одна ситуация по инструменту галлов стакане спота есть у нас эта плотность как вы видите рынки неплохо так вообще пролились после последней сделки которую мы с вами разбирали поэтому сейчас на откатах я уже думаю можно заходить плюс здесь начинают втыкать эти плотности возможно от этих объемов у нас рынок начнет расти я уже зашел на определенную часть и загрузил еще немного денег на баланс ну потому что как-то мне все-таки непривычно торговать тем маленьким объемом которым я вот сегодня поработал хочется с одной сделки, ну хотя бы 100 долларов забирать, поэтому я пока одну часть вкину, как только мы подойдем, я вкину еще вторую часть, ну то есть примерно вот где-то вот в этом вот месте я буду э, добавляться и после того как мы уже, допустим, достигнем э, или начнем разбирать эту плотность, я просто буду выходить с позиции. Но ну, как вы видите здесь еще одну плотность тыкнули на отметке 0,059, поэтому тут уже просто надо наблюдать. Возможно, этими плотностями просто буду дать цену. Я хочу забрать с этой сделки примерно процент полтора. Ну, как минимум хочу вот на ретесте вот этого вот уровня забрать, то есть 1% точно я думаю можно будет сделать с этой сделки, но опять же будем наблюдать за плотностями если их переставлять не будут то мы тут тянуть не будем, если будут постепенно за ростом перекидывать, то понятно будем брать уже э, максимум который дадут э, взять по прошлой сделке я конечно вышел рановато сейчас эта позиция давала бы примерно 7% но опять же я ребята делал все по технике, я зашел четко на импульсе, я четко вышел после импульса и опять же если бы я уже стоял в безубыток, меня бы все равно на ретесте закрыло в ноль Поэтому сделали мы все правильно Да, конечно, большое движение не словили Но во всяком случае, что-то словили и это уже хорошо Сейчас я также опубликовал сделку по инструменту Галла Ребят, это не какие-то сигналы Вы должны понимать, это просто мои сделки в режиме реального времени Вы можете просто смотреть, грубо говоря, как скринер Повторять, если вам нравится ситуация Если вам ситуация не нравится, вы хотите заходить вообще в разбор плотности Пожалуйста, заходите Я лично просто бы этот канал использовал как вот скринер. Есть много каналов, которые публикуют какие-либо ситуации. Чем больше каналов, тем лучше. Вы даже сами можете не наблюдать за рынком, за вас уже все делает. Ваша задача просто прийти, оценить своим умом, оценить своим опытом и собственно там уже принять решение открывать позицию, либо не открывать. Пока решил поставить просто take profit, пускай стоит на всякий случай, мало ли будет какой-то импульс, я это все проморгаю. Если ситуация останется точно такой, без каких-либо переставлений плотностей, то понятно, я точно так же я ставлю. Пускай тейкает в 1% и на этом все. Если же эти плотности будут постепенно переставлять, то будем переставлять и профит по мере роста. В общем, ребята, все по данной ситуации. стопится. я предполагаю буду за вот этой самой плотностью, если ее будут разбирать. Если что, догружусь тут по объему. Средняя цена получится где-то вот в этом вот месте со стопом примерно 0.2 0.3. Сейчас здесь, конечно, стоп будет великоватый. это надо понимать. Но опять же, я зашел всего лишь на половину примерно э, рабочего объема. Для вас, ребята, прошла одна Секунда, для меня примерно 2 часа Последний час цена, как будто бы упирается в какой-то невидимый уровень Я не знаю, вроде нету каких-либо плотностей Но почему-то вот выше этой вот Отметки, ну очень прям сложно идет Сейчас читаю в инстаграме Ваши сообщения, вижу, вы спрашиваете Как долго ты сидишь в позиции, как быстро Ты находишь какую-либо ситуацию, прямо сейчас Я эту сделку уже закрою, получится примерно э, 102 доллара, хотел 120, но уже ладно, ну потому что Ну что-то упирается, мне уже прям, ну надоело сидеть И отвечаю на ваше сообщение Эту личную сделку я нашел там буквально за 3 минуты. Я лежал на кровати, подхожу к ноутбуку, у меня открыт скринер. В скринере вижу вот эту вот крупную заявку, смотрю на график, все мне устраивает, поэтому захожу и отрабатываю. Лично в этой ситуации я сидел примерно 2 часа, 2,5. Если прошлая сделка у нас была пробойная, мы там сидели буквально 30 секунд, там так и должно быть. Есть импульс, сидим, нету импульса, выходим, то в торговле от плотностей приходится немного подольше сидеть. Также, ребята, прошу вас подписаться на мой инстаграм-аккаунт. Я это вообще не делал в своих видеороликах. Тут вся моя жизнь, как мы ездим на рыбалку, как ездим куда-то с палатками, как отдыхаем. В общем, все то, что не показываю на YouTube. Смотрите обязательно, чтобы был именно этот никнейм, потому что мошенники не дремлют. Постоянно предлагают какую-то ерунду. Вот, можете отсканировать и QR-код, либо просто подписаться уже по этому самому никнейму. Там вся моя жизнь, кому это интересно, можете переходить и подписываться. Цена здесь стоит почти на месте, как будто упирается в какой-то уровень, какую-то заявку, знаете будто там айсберг, но я не знаю, что тут по факту, взяли вот этого вот движения. можно было трижды отработать эту ситуацию, в первой ситуации взять 0.6 во второй раз 0.8 или 0.9 ну и в третий раз 1%, если брать прямо от плотности, можно было вытянуть 1.5-1.6%, а также хочу вам сказать, что у нас запустился Mbax OTC, это чат, услуг покупки и продажи, обмена каких-либо возможно аккаунтов, кто-то вот продает с кто-то продает вайтлист, на какой-либо проект, кто-то продает OTC это, так скажем, сделки вне бирже, поэтому кому это интересно, вы можете сюда перейти, это все будет по ссылкам в описании, либо на сайте mbax.ru можете найти ссылку на этот канал, тут у нас сразу есть отзывы вообще целая наша экосистема, если кто-то не знал э, о нашем сайте также холодные кошельки, в общем, все самое полезное и интересное всем, ребята, большое спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, если такие видеоролики вам понравились, пишите что-либо интересное в комментариях, ну и также подписывайтесь на инстаграм, всем удачи, всем профита, всем счастья мира, до добра и всем пока.